Друзья, всем доброго времени суток! С вами Надежда Друченина, Академия Успех Вместе. И сегодня я вам подробно расскажу и покажу, как правильно зарегистрироваться в компанию Beepict и как правильно зарегистрировать другого человека со своего компьютера, ноутбука, либо телефона. Если вы уже партнер компании, либо зарегистрированы и хотите зарегистрировать кого-то другого, со своего компьютера, например, вы заходите в свой бэк-офис и на главной страничке опускаетесь вниз. Ссылка на регистрацию находится вот здесь, вторая снизу. Это бесплатная регистрация в компанию. Мы ее копируем и вставляем в строку браузера. Если вы сами впервые регистрируетесь в компанию, то вот эту ссылку вам дал человек, который вас пригласил в эту компанию. Жмем enter Перед нами открылась вот такая картинка. Здесь мы пишем латинскими буквами свое имя. Здесь указываем адрес электронной почты. Внимание! Очень важно понять, что вся регистрация проходит именно латинскими буквами. Ну, за исключением людей, которые живут в Америке и в Европе. Да, там они используют свой английский язык. Все остальное мы пишем на латинице. Если у вас есть проблемы с написанием имени, фамилия, адреса своего на латинском, латинскими буквами, то внизу под видео я оставлю вам переводчик. Вы его открываете по ссылке, пишете все русскими буквами, жмете на кнопочку «Сделать» и получаете все то, что необходимо, но уже напис, написанное латинскими буквами. И еще один важный момент. Смотрите, вот здесь мы пишем электронную почту. Если вы уже являетесь партнером компании, и у вас зарегистрирован аккаунт один или, может быть, два, и вы еще регистрируете, ну, скажем, маму или папу, и поскольку у них нет... Собственно, электронной почты вы опять же используете свою регистрация пройдет но этого делать ни в коем случае нельзя почему потому что когда возникнут какие-то вопросы к поддержке компании вы обратитесь сюда, вы не сможете получить ответ если одна и та же почта указана на нескольких аккаунтах то есть компания будет видеть что одна электронная почта стоит в разных аккаунтах, и она просто не сможет понять, кому нужно ответить. Поэтому, если на сегодняшний день у вас уже есть такие ошибки, то необходимо зайти в учетную запись вашего аккаунта и исправить э, ту почту, которая повторяется, либо заменить ее другой. Ну и здесь жмем на кнопочку. Э, можно выбрать язык, но этого я делать не буду, потому что я уже наизусть знаю, как Проводить регистрацию. Немного вам увеличу экран, чтобы было виднее. И мы продолжаем. Жмем вот здесь на желтую кнопку. Здесь выбираем страну, где вы проживаете и куда пойдет продукт. Я живу в России, поэтому ищу в списке Российскую Федерацию. Вот она. Далее жмем на зеленую кнопку. Далее у нас открылась форма для регистрации. Первое, что мы заполняем, это логин. YouSune. Это название вашего аккаунта в компании. Логин вы будете использовать при входе в свой кабинет. И также ваш логин будет использоваться в вашей реферальной ссылке. Это та ссылка, которую вы будете давать другим людям на регистрацию. Здесь рекомендации какие? Можно использовать латинские буквы и цифры. Лучше использовать маленькие латинские буквы, не заглавные. Почему? Потому что зачастую компания, вернее не компания, а система, переделывает заглавные латинские буквы, в маленькие. Но поскольку вы придумали заглавные буквы, да, вы потом при входе в кабинет указываете именно заглавные. А система их изменила на маленькие. И вы войти в кабинет не можете. Вам пишут, что либо логин, либо пароль указан неправильно. Три раза вводите логин и пароль неверно, и вас блокируют на несколько часов, возможно, до следующего дня. Поэтому, чтобы не было лишних проблем, лишних путаницы, да, лучше указать э, латинские маленькие буквы при заполнении логина, и можно еще добавить цифры. Но чаще всего я при регистрации людей использую их фамилию. Вот видите, Дручинина, это моя фамилия, написана маленькими буквами. Но поскольку такой логин уже существует, мой основной аккаунт именно Дручинина, я здесь добавлю циферку. 2. И вот видите, как интересно получается, ваш придуманный вами логин уже отображается вот здесь в вашей ссылке. То есть это будет ваша ссылочка на регистрацию другого человека. Далее пишем пароль. Придумываем. То же самое. Лучше заглавные буквы латинские не использовать. Потому что система также может их переделать в маленькие. Можно использовать либо цифры, либо маленькие э, латинские буквы, либо и то, и другое. Я вот, допустим, вот так напишу. И здесь справа мы э, пароль обязательно повторяем. Идем дальше. First name. Здесь мы э, пишем... Уже, как положено, свое имя с заглавной латинской буквы. Ну, я пишу «Надежда». А здесь пишем свою фамилию. У меня Дручинина. Company name. Ничего не пишем, потому что мы не компания, мы обычный человек, да? Да здесь пишем свой номер телефона. Начинается он с кода вашей страны. У нас в России это плюс 7. В Беларуси, скажем, это плюс 3. То есть здесь не восьмерка должна стоять, а именно код страны. Ну и далее без запятых, различных тире, там скобочек пишем цифры нашего телефона. Кстати, важно, да, еще, вот здесь, когда вы будете заполнять логин, также нельзя использовать запятые точки, звездочки. Не делайте этого, потому что система эти значки все убирает. И в итоге оставляет просто цифру, вернее, ну да, просто цифры, либо цифры и буквы, которые вы указали. Но вы, опять же, запомнили тот логин, который придумали вы. И при в кабинет зайти в него не можете, потому что лишние значки система убрала. Понятно, да? Идем дальше. Email – это ваш адрес, который вы писали на первой странице. Теперь очень важный момент. Переходим к заполнению почтового адреса, куда будет идти продукт. Здесь, ребят, очень часто делают ошибки, и это очень плохо. Почему? Потому что если вы неправильно запомни, заполните адрес, то свой заказ, свой продукт вы просто не получите. У нас, допустим, был случай, когда девушка себя зарегистрировала и не указала номер квартиры. Продукт пришел на ее отделение почты, и она его даже успела отследить по треку отслеживания, пришла на почту на следующий день, а ей сообщают, что ваша посылка была отправлена обратно, потому что это многоэтажный дом, многоквартирный, а номер квартиры было, ну, не было указано. Понимаете? Вот такие вот ошибки вы совершаете и потом от этого страдаете. Здесь, в первой строке, где написано «стрит», мы пишем название улицы, номер дома и квартиру. Можно еще написать там сокращенно Ул. лесная. Вот здесь да, у меня написано «Д.27КВ5». Но я даже этого не делаю, потому что заполнение вот таким образом уже все понятно. То есть лесная 27.5. Если у вас есть какой-то корпус, допустим, там «дом 27». Вот здесь уже нужно да, указать, потому что будут одни, одни цифры. Нужно написать лесная, D27, корп 1, ну и КВ там 5, да, понятно, корп то же самое, все это мы заполняем латинскими буквы, буквами. Корпус, я имею в виду, сокращенно. Сити. Здесь мы указываем название вашего населенного пункта. Сити в переводе на русский город. Но неважно, живете ли вы в городе, либо вы живете в деревне. Вы здесь пишете название именно вашего населенного пункта. Но вот как раз у меня здесь в браузере запомнено селом Мамоны. Это, естественно, не город, это не районный центр, поэтому в этом случае вот здесь в стрит-2 мы еще указываем название района, Иркутский район. Если здесь вы пишете название города, ну, скажем, город Владимир да, или Москва или Иркутск, либо Ангарск, то... Это ну, более известный населенный пункт. Здесь в стрит-2 можно ничего не писать. То есть здесь вы просто указываете, вернее, оставляете пустое место. Зип-код – это ваш почтовый индекс. И state – провинц Вот здесь также люди совершают ошибки, потому что не всегда указывают то, что нужно. В state – стейт-провинц в случае с Россией указывается код региона автомобильного региона, который стоит на номере автомобилей вашего региона. Ну, скажем, Иркутская область – 38, Краснодарский край – 23,93, Ростовская область – 161,61. Понимаете, да? Здесь не нужно писать Краснодарский край словами, Ростовская область, Московская область. Этого писать здесь не нужно. Обязательно ставится именно код. А если вы живете не в России, а, скажем, в Казахстане, и у вас нет деления вашей страны на регионы, то вы здесь сокращенно просто пишете название вашей страны. Скажем, Казахстан это кей, z за главные буквы. Ну вот давайте я вам покажу сейчас. Вот так, например. Так. Кей, z. Это будет означать Казахстан. Ну, естественно, без вот этого, да, это вам не нужно. Узбекистан пишется также сокращенно УЗ. Понятно, да? Но поскольку мы живем в России и у нас есть коды регионов, в нашем случае мы ставим 38. И еще очень часто возникают такие вопросы: какой адрес указывать при заполнении, если человек прописан в одном месте, а проживает в другом месте? Ребят, вы указываете адрес проживания, потому что вы по адресу проживания будете получать продукт. На почте, неважно, где вы прописаны, там просто вы при заполнении бланка указываете место регистрации другую. Главное, чтобы при получении. Продукт получал тот человек, который зарегистрирован в компании, да, вот в этом кабинете, потому что на конверте пишется имя, фамилия получателя и адрес. И все. И нажимаем вот здесь на зеленую кнопочку. А видите, мой логин, система пропустила. Что это означает? Возможно, когда вы будете придумывать логин, ну, скажем, используйте свою фамилию Иванов сто процентов такая фамилия существует и у другого партнера да то есть вы можете попасть на уже существующий логин не пугайтесь в этом случае нужно что сделать изменить логин либо дописать к своему уже придуманному логину цифры ну скажем 000 или zzz либо добавить часть своего имени либо год рождения например либо просто придумать какой-то другой логин. И когда вы придумаете такой логин, которого в системе нет, вас перенаправит система вот на такую страничку. Понятно, да? И здесь мы возле слова «yes», «да», то есть вы проверяете заполнение и пишете «да, я согласен, все правильно». Вот здесь ставите кружочек. Жмем на зеленую кнопку. Все, регистрация прошла. И у нас внизу вот здесь появилась ссылка, видите, синим подсвечена, для входа в наш кабинет в компанию BEPIC. Ребят, еще один важный момент. Если вы регистрируете другого человека на своем компьютере и брали ссылку у себя в кабинете, вот видите, у меня сейчас открыто два окошка. И вот здесь открыт ваш кабинет его нужно не просто закрыть, из него нужно выйти, то есть вот здесь нажать возле ключика на слово. Давайте я вам сейчас переведу на русский язык. Здесь написано выйти. Зачем это делать нужно? Затем, что если вы войдете в новый зарегистрированный кабинет и у вас будет в этом же браузере открыт ваш уже существующий, то данные в этих кабинетах могут перепутаться. То есть вот здесь в учетной записи вы увидите, скажем, не свое имя, фамилию и адрес, а адрес того человека, который вы зарегистрировали. Понимаете? Чтобы этого не произошло, нужно из того кабинета, где вы брали ссылку, выйти, а уже потом смело можно заходить в кабинет, который вы создали. Если же вы боитесь забыть, можно вот ту ссылку на регистрацию копировать не в строку этого же браузера, а в другой браузер. Ну, скажем, сейчас я делаю регистрацию в Хроме. Да? а я бы могла скопировать ссылку на регистрацию и вставить ее не в Chrome, а, скажем, в Mozilla или в Яндексе. И тогда у вас будет просто два разных браузера. В одном вы взяли ссылочку и открыт ваш кабинет, а в другом браузере вы открываете новый кабинет. Так можно. Понимаете, да? А здесь я нажимаю на ссылку для входа. И вот видите, у нас появился... Появилось окошечко, где мы должны как раз таки вписать свой логин и пароль. Поэтому, когда вы придумываете логин и пароль, обязательно их сохрани... не сохраните, а запишите в блокнот. Потому что люди очень часто надеются на то, что «Ой, я его запомню». Потом проходит время «Ой, забыл и зайти в кабинет не может». Поэтому ну, здесь у меня высвечиваются уже. Аккаунты, потому что несколько человек зарегистрировано, свои, зарегистрировано именно своего, с, моего, с моего компьютера. Поэтому здесь я заново пишу название логина, который я только что придумала, Дручинина 2, и здесь ставлю пароль, который я также придумала, и захожу в кабинет. Все, зашла. Ну, могу вот сохранить, да? То есть, чтобы каждый раз не забивать логин и пароль. То есть потом уже автоматически мой браузер будет пропускать меня в мой кабинет. Все, регистрация прошла успешно. Вот он ваш, или ваш, или офис вашего партнера, который э, вы зарегистрировали. И, в принципе, он уже готов для того, чтобы э, приглашать других людей, потому что ссылочка вот здесь на регистрацию бесплатную тоже появилась. Смотрите, вот тоже очень важный момент. Если все-таки при регистрации вы вспомнили, что где-то какую-то ошибку вы допустили, а потом услышали и вспомнили, что все-таки электронную почту надо отдельную указать и так далее, есть учетная запись. Видите? Здесь как раз таки и находятся все наши данные, которые мы указывали при регистрации. Имя, фамилия, электронная почта, адрес, номер телефона. И если какая-то ошибка есть, здесь можно изменить и внизу вот здесь написать, вернее нажать на кнопочку ⁇ Сохранить профиль ⁇ И все, не страшно. Единственное, что не изменяется, это логин. То есть в том случае, если, допустим, вы свой кабинет отдадите дочке, например, да, она может здесь полностью исправить данные на свои, полностью там, изменить почту, телефон, адрес и так далее. Неизменным останется только логин. Даже пароль можно другой написать. И смотрите, для того, чтобы из вашего кабинета вы уже смогли сделать заказ, вот здесь, внизу странички, в учетной записи, мы ставим налоговый идентификационный номер. Это ИНН. Для чего он нужен? Не для того, чтобы налоговая следила за вами, если вдруг вы начнете зарабатывать благодаря магазину Beepik, на вас налог не будет накладываться, если вы укажете НН. Этот номер нужен для того, чтобы компания смогла платить налоги своей страны. Потому что за продажу продукции компания платит налоги. То есть компания официально зарегистрирована, и она правопослушная, да, ее президент правопослушный, поэтому все налоги он выплачивает. Здесь можно набрать просто набор любых цифр, вот скажем, 2222, да, и нажать ⁇ Сохранить ⁇ Все. ИНН у меня сохранился, вот он закрылся, такие звездочки здесь появились, значит, все нормально. Но опять же, для России все-таки сейчас мы рекомендуем указывать э, существующий ИНН. Для чего? Потому что наши законодатели подумывают о том, чтобы принять закон э, о заказе продукции за рубежом. То есть э, может выйти так, что вы заказали продукт, ну, скажем, в компании Beepik, она пришла в Россию, да, ваша посылочка, но вам ее не будут выручать, потому что вы указали неправильный ИНН. То есть адресату вручаться посылка не будет. Именно для России, поэтому, конечно, лучше ИНН указывать существующий. Не пугайтесь, что эта информация пойдет куда-то в налоговую. Нет, просто у нас в России есть ограничения на приобретение покупок за границей то есть скажем если к примеру 5 лет назад можно было совершить покупки на 5000 долларов например да то сейчас можно сохранить с, заказать продукт на 1000 долларов к примеру или на 500 долларов то есть неважно наш продукт все равно стоит дешевле поэтому мы в любом случае уменьш-, умещаемся вот в этот лимит просто для того чтобы если вдруг все-таки такой закон будет принят не было проблем с получением указывайте лучше НН. ну а если вы живете в другой стране можете там набор цифр написать и все ну и вот ребят в принципе наш аккаунт уже готов к тому чтобы совершать с него заказы, То есть, все мы с вами указали. Кстати, если ИНН вы не указываете, то вы не сможете сделать заказ, потому что компания, система не разрешит вам этого сделать. Будьте внимательны. Ну и что еще я хотела сказать? А, да, то есть, вот по такой схеме может регистрироваться как новичок по ссылке, так и регистрировать другого человека уже партнер. Еще есть возможность из своего кабинета, со своего компьютера зарегистрировать другого партнера, либо клиента вот здесь в дереве. Видите, написано в виде дерева. Вот давайте мы с вами сюда зайдем. Вот он мой новый аккаунт, который мы только что с вами создали. И, в принципе, первого человека слева и первого человека справа я могу зарегистрировать прямо, прямо здесь. Всех людей, которых мы в магазин приглашаем, мы их ставим в две очереди, лево и право. Смотрите, то есть я вот здесь могу нажать на квадратик. У меня выскакивает форма для заполнения. Здесь, естественно, я придумываю логин для того человека, которого регистрирую. Также придумываю пароль, пишу его имя, фамилию латинскими буквами. Адрес электронной почты, номер телефона, начинается с кода страны. Адрес обязательно латинскими буквами и начинается именно с названия улицы, номера дома и квартиры. Потом идет город государственный здесь – это тот самый код вашего региона, то есть в нашем случае, помните, мы писали 38, Иркутская область. Если вы из другой страны, то вы здесь пишете там KZ, Казахстан, да? Почтовый индекс, и вот здесь обязательно не забудьте выбрать страну, где проживает ваш человек, потому что по невнимательности люди часто оставляют Соединенные Штаты, заказывают продукт, и, естественно, продукт к ним не доходит, потому что страна указана неправильно. И когда вы будете совершать заказ, компания там красными буквами предупреждает, что если при регистрации указаны Соединенные Штаты и продукт направлен, то для того, чтобы повторно э, этот, эта посылка была отправлена по возвращении в компанию, да, то вы должны будете дополнительно э, заплатить за доставку продукта 15 долларов за пересылку. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги, лучше внимательно зарегистрироваться, лучше внимательно все перепроверить, никуда не спешить. И особенно, если вы регистрируете не себя, а уже своих людей. То есть одно дело нести ответственность за свои собственные действия, да? а другое дело, когда по вашей вине не получит продукт ваш партнер либо клиент. Это, конечно, уже гораздо серьезнее. То есть мы деньги заплатили, продукт не получили, это наша вина. Только на себя мы будем обижаться. А вот если вы из-за своей невнимательности сделали то же самое для своего человека, это ох, как неприятно бывает. Ну и в принципе все, заполняем, а остальное делаем, то есть нажмем на кнопочку «Продолжить» и там уже по инструкции. А то же самое можно сделать первый раз и в другой ножке. Но, ребят, вот здесь тоже нужно быть очень внимательным. Здесь нет ни одного человека, да, потому что мы только-только создали наш аккаунт. Но если вас пригласил человек и у него уже есть в структуре люди, у вас с вашим менеджером одна ножка. Одна очередь в кабинете, в магазине будет общая. И даже если вы сами еще ни одного человека не пригласили, да, у вас э, может получиться так, что в одной ноге уже будет много людей, хотя вы их туда не приглашали. И смотрите, вот это аккаунт, который мы с вами только что зарегистрировали. Да? И если я буду вот здесь вроде как в своем кабинете обратно а, заполнять, то есть нажму и буду заполнять форму для регистрации, то человек попадет не в мои личные приглашенные, а вот сюда, к этому партнеру. И, естественно, этот партнер получит деньги за первую покупки, покупку данного человека. Понимаете, да? И то же самое здесь. То есть, если вы здесь никого не приглашали, но здесь у вас, видите, уже люди есть. Вот это вот зеленые, это уже оплаченные люди, то есть те, которые купили продукт. А это красненькие, которые зарегистрировались и еще продукт не купили. Но опять же, та же самая история. Если вы вот сюда зарегистрируете человека, он будет не вашим личным приглашенным. Он будет личным приглашенным вот здесь того, кто стоит внизу. Поэтому... Дабы избежать ошибок, я все-таки всегда рекомендую регистрировать людей по ссылке. Неважно, сами вы регистрируете себя, либо регистрируете другого партнера. Намного проще всегда зайти в свой кабинет, скопировать свою ссылку, и либо на нее нажать. Да? То есть можно не копировать, можно просто на нее нажать. Она у вас откроется в браузере, который является для вашего компьютера по умолчанию открывающимся, и вы по своей ссылке проходите регистрацию. В этом случае человек, которого вы пригласили, 100% попадет именно в вашу структуру, в вашу первую линию. И не будет никаких ошибок. А на сегодняшний момент все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Если у вас какие-то вопросы все-таки остались, то вы можете задать их в комментарии под видео. Если вы хотите получить какие-то разъяснения по другим вопросам, чтобы я сняла видеоролик, вы также можете обратиться ко мне с этим предложением в комментариях. Ну а я, в свою очередь, желаю вам отличного настроения, больших успехов в бизнесе и крепкого здоровья с помощью наших продуктов компании Бепик, Elevate и Accelerate. До скорых встреч! С вами была Академия ⁇ Успех вместе ⁇ и Надежда Дручинина. Пока!